что ты себя адекватным? Нет. Не считаю вообще ни капельки. Как давно ты стал импотентом? <свы> ну, значит, это было в сентябре 2001 года. Вот Я смотрел телепередачу, такую, как новости. И когда услышал Аллах Акбар, После этого у меня больше не, по, не поднимается настроение и ничего больше не встает никуда никогда. Пьешь ли ты, Мартини? Пьешь ли ты, Мартини? А ты пьешь, Мартини? Нет. Блин, я тоже тогда нет. Хотя хере, тоже пью, Мартини. А ты пьешь, Мартини? Чё ты, Мартини, не пьешь? Пей, Мартини. Тинь, алкоголь не потинь. для меня А? Алкоголь не для меня Почему? Мне интересно просто Одно дело алкоголь, другое дело косячки, да? Почему так. курите? А уже тоже интерес постепенно снижает Надоело вот эта усталость, которая наступает Каждый раз одно и то же Так это только сорт такой просто Это не сорт, это то, что через вапоризатор надо курить Вапорайзер? Есть каннабисы, каннабис, сорта каннабиса, сатива или индика. Индика расслабляющая, сатива тонизирующая, это же разные сативы. Там и более тоненькие курсы, листик. Если кури, листик. другой через вапоризатор, то этого эффекта усталости не будет, потому что он наступает из-за большого количества поглощенных каннабиноидов. То есть не каннабиноидов, а канцерогенов, которые получаются в любом случае при сгорании. Дым это же чистый, канцерогенов. Смотри, как, через что ты куришь, это не важно. Важно, какой, какое вещество. Это то есть не само вещество, а ты сам сорт. Я в сорт. интернете, сам узнаешь. Это же да я, ж... я не со своей головы тебе рассказываю. Одно дело с интернета все узнавать, а другое дело читать литературу специализированную. Это разные вещи. Вот. Еще есть ассоциатива, то есть получается. Тоненький листочек, а индика, там толстенький листочек. Это разные вещи. А гибриды курики. Гибриды. Это как и бензин, и электричество, да, нормально. Это сканг, например. Сканг, да. Ну очень сильный. этот есть короче круче никогда шиш не пробовал шиш не... Не... тоже да интересно я сейчас по уделанный или еще нет Похоже. А я думаю, да. А хочешь прикол? Шу, если почитать комментарии, то что у меня под, под видео пишется, пишут. Я ж там троллю о том, что я царь-то, который наведет порядок во всей стране. Но это не так, ты это знаешь прекрасно. У меня... Такое ощущение, что я привязан по рукам и ногам к двум машинам. По рукам к одной машине, по ногам к другой машине. И когда, допустим, вот по рукам привязан, да, машина начинает буксовать, первая, и с ней же в тот же момент начинает вторая буксовать. Когда тебя пополам раздирает. Но ты при этом, как будто. Ты как будто остальной, ты при этом держишься. Вот. И с одной стороны, когда тебе Мерседес начинает там порокам буксовать, ты думаешь. Блин Ну какой же я могу быть, какой же я царь? Вот действительно, так подумать, никто. Ну как никто. Просто человек, который. Который по каким-то причинам подумал, что он может. К этому быть причастным, возможно. Серёга, хорошо быть важным, но важнее быть хорошим. Запомни это. Сейчас страшно быть. Вообще. Может быть, но на это надо идти, потому что хороших людей все меньше и меньше. Держи, не меньше хороших людей... А хорошие люди сильнее плохих всегда. Но этого не видно. Этого, этого просто не видно. Потому как хороший человек, он априори скромный получается. А скромный человек, он не будет выставлять свою силу на показ. И сейчас, сейчас хорошие люди в унижении находятся, в униженном состоянии. Нет. У них нет такого человека, которому плевать на все. У них нет такого человека, который за свою душу вообще бы не переживал. Куда я, я попаду? Я. Ты. Вот куда ты попадешь? Теж по барабану, куда ты попадешь. Хоть в рай, хоть в ад. Но ты землю свое дело сделаешь. в землю с червяками попаду после смерти. землю с червяками. А это только потому, что ты не веришь, то, что после смерти будет другая жизнь. и все. Тебе не надо. Но ты, так как ты... Чего-то ищешь. Главное, в это Ты нет, этого в все это равно найдешь. Да, согласен. А знаешь, каким образом это делать? Я <laughs> да. Знаешь, как самое лучшее? Просто вообще, блин. Отрываться. Я надеюсь, ты же ничего этого не будешь выкладывать, потому что я бы не хотел, чтобы с моим голосом до сюда попадало. Хочешь прикол? Идентификация голоса не происходит через посредством сервисов э, американских сайтов, таких как YouTube. И что? Идентификация голоса происходит в Российской Федерации, когда ты получаешь биометрические документы. Вместе с отпечатком пальцем, э, сетчаткой глаз вижу, и слепок твоего тему, голоса. Да? Я просто не хочу, чтобы в интернете моглость. Это... Зафикаем. Зафикаем. <coughs> не сы. Видишь, как мне насрать полностью? Вот я иду по улице, говорит. Царь, ты я говорю. Да походу не знаю. Может быть, наверное, да нет так это ж ты, это ж ты в ютубе в этом ну, в, в городе понял короче такой прикол в городе стою, жду батю с магазина а отца ага. и останавливается минивенчик фольксвайн выходит оттуда один паренёчек такой выходит Говорит Серега, здорово, здорово. А я жив, а я живу, ну знаю как бы в лицо, то есть даже особо и как зовут уже не помню. Просто знаешь, что типа ну человек с нашего района. Вот как твоя рука? А у меня же на прошлых видео было такое, что я ну показывал, что рука вот со шрамом, пальцы не не работают, не вот и говорю, ничего себе, так что ты мои видосы смотришь говорю, да не знаю да может смотрит. короче люди вот знают что есть такой типок полностью неадекватный на всю голову безбашенный человек снимает какие то такие видео там знаешь в интернет их выкладывают а уже 1300 человек подписалось вчера было 1300 сейчас 1000 298. То есть, знаешь, подписываются и отписываются. Приходят и уходят. Пока мало, только 1300. А еще где-то недельку. Андрюха. Еще где-то недельку. И посмотрим, что будет тогда. А ты давно вот канал создал? Ему еще года нет. у летсплейщиков миллионы подписчиков летсплейщики это классно yeah. мы гонимся не за количество, мы гонимся за качеством понимаешь летсплейщик yeah. это для It's чего качество. Mm? поэтому подписчиков миллионов Вы знаменитых конечно мне просто страшно принимать славу от того кто сам имеет славу дурную и все если человек, допустим, полностью испорченный, полностью он сатанист и, и даже на уровне подсознания ощущает, что он сатанист, при том, что он особо и не взывает к сатании, не уклонится, не молится, но у него есть большая слава и у него есть как предаток к этой славе деньги. И когда он обращается к другому человеку, который тоже похож на него, тем, что у него есть малая часть того, что он имеет, а то есть именно славу и те же деньги, которые предаток к ней являются по сути. Но этот человек, он явно говорит, что он с Христом, что Христос с ним, что он служит именно Богу. А так как он говорит, что я служу Богу, то это по-любому означает, что он хочет служить Богу. Если он говорит, я служу Богу, Господу нашему, Иисусу Христу, но при этом он служит дьяволу такого вообще быть не может понимаешь этого невозможно чтоб такое было я не знаю что тогда что то, -то какой-то коллапс случился когнитивный диссонанс произошел у человека в голове который говорит вот христос истинный бог мой верую воскрес чаю воскресить жду Нету Бога лучше Сейчас тебе сейчас сейчас комментарии напишут и согласятся. Я знаю, что такое ислам. Я, был, я, был, я даже в храме их э, э, как бы совершал действия, которые православному человеку нельзя совершать. Иди, иди в буддиста. Буддизм толерант ко всем остальным религиям относится. Тем мы отличаемся от буддистов, что мы жертвой нанесем свой крест до конца, не сходя с него, ни на минуту. Ну, упоротые на все. Да, счастливый по жизни человек. Счастливый по жизни человек. Мне не надоело там стоять. Прикольно. Я же знаю, что через... Глазок вот этой камеры. На меня смотрит весь мир. А ты шел в прямом эфире? Я в прямом эфире. В прямом эфире? Ты, ты не в курсе? Нет. Это будет жесть. Это будет жесть. Ты же сказал, что это только репетиция. Конечно. На репетиции можно гнать беса Бум. Куда угодно На репетиции можно творить что угодно Но вот когда наступит концерт Когда начнется настоящая игра Когда придут зрители Когда будут куплены билеты Тогда нет права на ошибку Иначе позор Я с тобой прогуляться, хотел, хотела не тут дома сидеть. Так сейчас пойдем. Мы уже заработали денежку. Вот только что, прямо только что, она появилась из ниоткуда. И на эту денежку, всего лишь на эту денежку, можно нормально погулять в нашей стране. Ты молодой, Ты молодой, Короче. Тарас Григорович Шевченко нам сейчас поможет погулять хорошо. Подписывайся, отписывайся, лайкай, дизлайкай, комментируй, обзывай, как хочешь называй мне по барабану.